Ты поляк? Я поляк, да. Люблю Россию. Я люблю русских. Я их обожаю. Я бы с русскими на край света. О, пельмени бардо добрые О! Привет. Вы это вендетта? Я не знаю по-русски. Ну, только что сейчас сказал же. Jak cię nazywą? Mnie nazywą Konrad. Mnie nazywą Egor. Egor. Ty Polak? Ja Polak, da. Żywiesz w Warszawie? N nie. Jaki jest? Lublin, niedaleko Brześcia. Znajemy taki. Lubisz w Polsce? Польша, Польша удобно, хорошо. Польша хорошо, <говорит> я люблю Польшу. Молодец. Как, как ты любишь Россию. Да. Молодец. Пельмени, знаешь? Любишь пельмешки? О, пельмени бардудобре. Добре. А манты, добрые. знаешь? Манты. Нет. Это типа Это... большие пельмени. Одна штука такая большая. Манты, uh -huh. Это... хинкари. Я люблю сало. Ой, сало, хорошо. Можно сало, сало. прям в пельмени класть. О, сало с вудечком. Да. Привет, Польша, до свидания, до побачения, бывай. До свидания.